Я сейчас иду на обед в ресторан. Ресторан находится на минус первом этаже. И сейчас покажу вам все блюда, которыми будут нас кормить. Что там будет предоставлено в ресторане. Вот смотрите, ресторан находится прямо. То есть как я спустилась по лестнице, вот тут вот прошла мимо лифтов и иду прямо. Смотрите, вот здесь вот находится главный ресторан. Посмотрите, вот так вот выглядит ресторан в отеле Dream World Hill. Ресторан довольно-таки большой, ну потому что сам отель гораздо больше, чем тот, которым я была Dream World Resort and Spa. Здесь вот сразу, как вы заходите, входа стоят тарелки и начинаются столы с раздачи. Здесь находятся различные овощи, салаты, зелень. То есть выбор довольно-таки приличный. Лук, морковка, помидоры, огурцы. То есть тут вся-вся-вся всевозможная зелень. Так, переходим на ту сторону. Здесь ложки, вилки, ножи. Здесь идут рубленая зелень. То есть, допустим, если захотите себе покрошить суп, какие-то приправы, сухари, лимон. Здесь идут различные холодные закуски, то есть полностью вот этот вот стол с раздачи, это идут холодные закуски. То есть также тут баклажанчики идут, какой-то куриный рулет, сыры, салаты. То есть выбрать есть из чего. Правда, это конечно надо все пробовать, чтобы можно было сказать, насколько это вкусно или не вкусно. Так. Посмотрим, что у нас тут. Ага, тут идут различные соусы, майонез, масла различные. Здесь у нас стол с оливками, острым перцем, маслины, морковка, какие-то маринованные вот идут овощи. Там огурцы маринованные. В общем, на любителя. Так, Здесь также идут различные соусы. Там вот масло, кетчуп. Так, двигаемся дальше. Здесь вот находится у нас фрукты. Вот посмотрите, какой большой выбор фруктов. То есть идут апельсины, мандарины, яблоки идут двух видов. Груши, киви и есть слива. С той стороне находятся десерты, здесь вот идет огромный выбор десертов различных. То есть тут и также пирожные, тортики различные, то есть выбор тоже довольно-таки приличный. Здесь, кстати, еще находятся, вот видите, резаные апельсины, грейпфрут, тут компот получается абрикосы, персики, наверное. Потом это вот персикют, это абрикосы. И тут вишневый, по-моему, компот, если я не ошибаюсь. Так, ну давайте мы с вами переходим к горячему. Так, посмотрим, что же сегодня дают на обед. Так, тут у нас что находится? Тут у нас находится кукуруза и курица. Так, здесь пусто. Так, двигаемся дальше. Что у нас здесь? Так, здесь все в принципе подписано. Вот здесь вот рис. По типу, может, по типу повод, что ли он сделан? Смотрите, там овощи. Овощи тушеные в брокколи. Еще что-то. В тушеные овощи. Так, что у нас здесь? Алсы. Тут у нас картофель запеченный. Так, давайте здесь сначала посмотрим. А то народу много, все голодные. Здесь вот у нас картофель фри, здесь нагетсы. Так, тут у нас рыбка. Вот, кстати, я, наверное, сейчас рыбку себе возьму. Тут у нас о, овощи на гриле. Перчик, помидорки запеченные. Давайте перейдем теперь на эту сторону, что у нас здесь? Здесь у нас э, морковка получается гуляш, скорее всего говяжий, очень пахнет очень вкусно. Здесь картофельное пюре, здесь тоже, скорее всего, курица с овощами, мелко рубленная. Но ароматы, кстати, очень вкусные. Посмотрим, что здесь. Здесь запеченный перец. Перец может быть фаршированный даже. Так, тут вот я не знаю, тут тоже что-то с овощами, какое-то мясо. Ну, в принципе, я вот вам покажу, то что тут подписано. Сами смотрите. Тут рис. Тут рис. Так. По той стороне, не знаю, мы все прошли. Нет, теперь посмотрим, что у нас здесь находится. Так, тут смотрите, какие-то вот такие вот котлетки, типа отбивных сделаны. Здесь в горшочках что-то запеченное, вот смотрите, читайте, переводите с английского. Здесь нарезанный сыр, листья салата, булочки, помидорчики. И крупно нарезанные лук. Кстати, забыла здесь вот вам еще показать. Здесь вот еще есть макароны, здесь вот какая-то вот такая вот запеканка. И тут вот э, спагетти. Там супы. Тут хлебобулочные изделия. В общем-то, как бы размер ресторана довольно-таки большой. Места хватает многим. Смотрите, мест свободных очень много. То есть, в принципе, несмотря на то, что народ так же много сейчас обедает, все равно мест свободных очень много. Вот. То есть найти вы место себе сможете без проблем. Ну а я сейчас пойду возьму себе что-то на ответ. И что буду кушать, я вам это обязательно все покажу. Вот такую вот сборную солянку я себе сегодня организовала на обед. Положила себе рыбу. Благодарю. Положила себе рыбу. Вот такой вот гуляш. Кстати, в гуляше здесь еще морковка и грибы, шампиньоны тушеные. Очень приятный, очень вкусный аромат. Надеюсь, мне понравится, когда я сейчас попробую. Также положила себе помидорки, картофель фри, запеченный картофель, запеченный картофель и вот такие вот огурчики с укропчиком. И вот смотрите, сколько я всяких себе из десертов набрала, потому что они, если честно, так выглядели аппетитно. Я просто не удержалась, решила все это попробовать. Вот. Ну и вот мне принесли вот такое вот вино розовое. Я себе его заказала. По первому взгляду что хочу сказать. А, заметила, что вот смотрите, несмотря на такой большой как бы, на такую большую площадь ресторана, вот, не слишком много здесь официантов, которые, например, подносят вам, какой-то напиток. Я не знаю, может быть, конечно, это связано с тем, что э, очень много людей переселились в других отелей, и ну, они как-то не, не готовы что ли оказались. Может быть, завтра официантов здесь будет гораздо больше, но сегодня они здесь вот бегают, бегают, вот эти вот несколько человек. Чтобы успеть всех обслужить вовремя. Вот. но завтра, конечно, я уже этого не увижу. вот так что покажу по крайней мере вам то, что сегодня застал. Вот. но все равно в принципе я вот только вот села, и заказала вино, он мне буквально через минуту сразу вино принес. сейчас буду кушать, попробую и скажу вам вкусные блюда или нет. я сейчас пообедала. Обед мне очень понравился, в принципе, из тех блюд, которые я взяла. Единственное, что не очень было вкусно, это вот кусками картошка. Вот, десерты очень вкусные, мне очень все понравилось. Кстати, если сравнить два обеда, вот, которые здесь, например, я пообедала, и обеды в другом в моем отеле, в котором я отдыхала, это отель Dream World Resort and Spa. И здесь питание, по крайней мере, судя по обеду, мне нравится больше. Вкус еды отличается, и здесь, на мой взгляд, всегда вкусно. Понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. И смотрите все мои предыдущие видео по Турции и по другим странам, в которых я отдыхала. И увидимся с вами в новом видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока.